Друзья, привет! С вами магазин 812 фото, и сегодня у нас с вами обзор на видеосвет Young Gnou 360. <музыка> Порой при съемке нам нужно отделить наш основной план от заднего. Что мы для этого обычно делаем? Мы либо используем бокет для того, чтобы размыть фон, мы используем цветовой контраст, например, Тон кожу и одежду у нас в теплых тонах, а фон в холодных. Мы можем также воспользоваться цветом. Такой цвет обычно называется контравым. И давайте посмотрим, как я буду выглядеть с ним. В этом нам помог наш нюгнов 360. Первое, что бросается в глаза, это его форм-фактор. Выполнен он про продолговатую LED-панели общей длиной в 58 сантиметров. Весит он не так много, в руке лежит очень удобно и при этом обладает огромным количеством функций. Вес примерно полкилограмма, плюс еще вес аккумулятора. А помимо аккумуляторов он может питаться от сети. Аккумуляторы используются как собственно в любом другом светодиодном свете формата FV50 Sony. Из названия следует, что у него 360 светодиодов. Имеет освещенность в 2500 люминов, что очень неплохой показатель для такого компактного и интересного света. Мощность почти 20 Вт и коэффициент КРИ 95+. Цветовая температура у него от 5500 Кельвинов до 3200 Кельвинов. Также помимо классических светодиодов у него есть RGB светодиоды, которые могут нам выдать абсолютно любую температуру. Включаются они отдельной кнопочкой и регулируются по трем каналам. Управление у него схожее с остальными моделями компании Yungno. Ничего нового здесь для вас не будет. Также есть перекидной оранжевый фильтр, который еще больше понизит температуру вашего источника света для особой теплых ситуаций. Также он обладает встроенным Bluetooth-приемником. Вы можете скачать специальное приложение на телефон. И управлять им дистанционно. Подключается он мгновенно. И мы имеем очень удобную шкалу. И можем совершенно очень быстро менять мощность и температуру этого источника света. Также мы очень быстро переходим в режим RGB. И с помощью цветового круга очень легко, наглядно и быстро добиваемся любого цвета. Очень удобно и весело. Включается он, выключается также через приложение. Итак, чем же так интересен этот видеосвет? Во-первых, его форм-фактор, который позволяет создавать совершенно уникальный свет. Где применить такой видеосвет? Сегодня мы им воспользуемся для съемки, для того чтобы подсветить меня как контровик. Также его периодически используют на длинных выдержках, чтобы осветить что-то, либо как фон, чтобы нарисовать какие-то фигуры. Большим его плюсом то, что его можно повесить, поставить практически куда угодно, в узкие щели, между шкафами, на полку положить. Очень удобный, очень эффектный. Порой можно только отдельно с ним фотографироваться. Вещь очень интересная. Приходите к нам ее покрутить, потестировать, если она будет в наличии, Спасибо за просмотр. Ждем вас у нас в магазине. Приходите, поможем, подскажем. Удачи.